Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Terra Luna Classic на каком-то этапе в будущем может достичь одного доллара за монету. И в этом видео я хочу рассказать тебе о четырех факторах, которые могут к этому привести. Недавно Terra Luna Classic уже немного взлетела, но есть четыре причины, почему это может продолжиться в будущем. Сейчас, благодаря недавнему взлету биткоина, Terra Luna уже подбирается к тридцатке крупнейших криптовалют в мире. Сейчас она находится на 35-м месте. Однако не забываем, что после взлетов криптовалюта часто может корректироваться. Но я не испугаюсь, если Terra Luna Classic упадет после того, как выросла. Почему? Сейчас узнаешь. Итак, давай перейдем к четырем факторам, на которые тебе стоит обратить внимание как холдеру Terra Luna Classic. Первое, о чем я хочу поговорить, это Binance, крупнейшая криптовалютная биржа. Да, мы несколько месяцев этого ждали. Я даже просил тебя помочь этому быстрее свершиться. Мы писали в Binance, показывали, что есть механизмы безопасности и даже сами пытались писать их код. Долгое время генеральный директор Binance CZ говорил о том, что они пока не могут поддержать Terra Luna Classic. Но сегодня, сегодня, 27 сентября 2022 года, Binance все-таки объявили об этом официально в своем блоге. Binance запускает механизм сжигания Terra Luna Classic. У себя в Твиттере генеральный директор CZ написал, что Binance внедрит механизм сжигания 1,2% Terra Луна Classic. Нельзя этого недооценивать, даже если они начинают только лишь со сжигания торговых комиссий. Почему? Потому что только вчера объем торгов на Бинансе достигал почти миллиарда долларов для Terra Luna Classic. И неважно, продают или покупают Terra Luna Classic, и то, и то действие будет приводить к уменьшению предложения монет. Напомню, что Binance держит больше половины предложения этой криптовалюты, и сжигание такого количества монет в будущем неизбежно приведет к росту цены. Кроме этого, я думаю, что это может повлиять и на токен самой биржи Binance Coin, так как армия поклонников Terra Luna Classic в сфере огромная, и многие уже начинают поглядывать в сторону Binance после этого заявления. Регистрируются в качестве новых пользователей и торгуют на Binance. А торговля на Binance так или иначе связана с Binance коином, хотя бы потому, что монета это позволяет уменьшить комиссионный за торговлю вдвое. Поэтому ее и будут покупать чаще. Если мы перейдем на адрес для сжигания Terra Luna Classic, то можем увидеть, что механизм уже заработал. Еженедельно Binance будет отчитываться о том, сколько токенов Terra Luna Classic он сжег. Но это только первый фактор. Перейдем ко второму я считаю, что примеру Binance а последует множество других бирж, которые тоже начнут поддерживать сжигание TerraLuna Classic. За последние несколько месяцев мы, terraluna уже добились большой победы. Крупнейшая криптовалютная биржа согласилась внедрить механизм сжигания. После этого, я уверен, мы увидим эффект цепной реакции. Все крупные биржи начнут это делать. Этого хотят и люди. Например, Coinbase и Robinhood призывают также внедрить такой механизм сжигания. Впоследствии это приведет к серьезному и постоянному сокращению предложения токенов Terra Luna Classic, что может стать вторым фактором роста цены. Итак, в чем заключается суть третьего фактора? Это воссоздание DeFi-экосистемы вокруг Terra Luna Classic, по примеру Binance Smart Chain. Мы не берем во внимание китов, которые торгуют здесь ради профита, а говорим про увлеченных людей, которые с удовольствием бы пользовались проектами в DeFi-экосистеме Terra Luna Classic. Например, тем же стейкингом в каком-нибудь воссозданном анкор протоколе. Когда это все будет закончено и в сети Terra Luna Classic будет воссоздана defi система подумай сам, что будет с токеном Terra Luna Classic. К тому же залоченные в стейкинге токены Terra Luna Classic тоже будут уменьшать их общее предложение. Так что за этим тоже нужно следить. И, наконец, четвертый фактор я назвал макровзрывом. Что я имел в виду? Если мы перейдем на Coin Market Cap, мы увидим, что криптовалютный рынок был экстремально волатилен в последнюю неделю. Если не сказать больше. Биткоин стоил то 18, то 21 тысячу долларов. И мы видим, что альткоины по большей части ходят вслед за ним. Так, например, если биткоин падает, то и Terra Luna Classic тоже падает, как мы видим вот здесь. И наоборот, если биткоин растет, то и Луна Classic тоже растет, как мы видим вот здесь. взрывом я считаю ситуацию, когда биткоин взорвется и потянет за собой альткоины вверх. Конечно же, в числе этих взлетевших альткоинов будет и Terra Luna Classic. Макро-взрыв будет очень бычьим сигналом для альткоинов и Терра Луна Классик. Итак, это четыре фактора, которые могут взорвать Терра Луну Классик. И мы уже начинаем наблюдать, как эти факторы реализуются с Бинанса и его внедрения механизма сжигания Терра Луна Классик. Мы ждали этого события несколько месяцев. Неужели у нас не хватит терпения дождаться и всего остального? Кроме этого, и Binance Coin тоже может последовать вслед за Терра Луна Классик. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого.